А, все-таки, а что же делать теперь, чтобы сны плохие не, сняли, не снились? Первое, можно одевать зеленую футболку. Второе, одевать обязательно чепчик на голову, такой как у буратина длинненький. Третье, можно поставить стакан молока возле изголовья. Молоко добавить обязательно меда. Четвертое, взять горечь какую-нибудь, добавить эту горечь, допустим соль, магнезию или английскую соль в воду и помыть полы под кроватью, где вы спите. Пятое, можно взять любую горечь, допустим полынь и положить ее или исландский мох и положить в мешочки у изголовья своей кровати, где вы спите, тоже сны перестанут сниться. Также любые горечи убирают страшные сны.